С этим чудесным рецептом фарша для колбасы готовить в домашних условиях колбаски будет еще проще. Смотрим и запоминаем. Готовить колбаски можно из разного фарша. Кстати, это не так трудно, как может показаться. Для приготовления фарша для колбасы я беру напополам свинину и говядину. Так как фарш получился у меня не сильно жирным, добавила еще утиного жира. Кишки можно купить готовые на рынке или специальную пленку для колбасы. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты, сделайте фарш из мяса. Перемешайте мясной фарш, добавьте измельченный лук и чеснок, а также зелень и яйца. Я отделила одну часть, такой фарш мы и оставим. В другую часть добавляем крахмалый бульон. Замешиваем, фарш более однородный получается Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей Плотно и аккуратно набиваем кишки, перевязываем ниточками Колбасу или колбаски, уж как получилось, можно отварить или пожарить, я люблю жареные Вот такой рецепт фарша для колбасы, готовьте на здоровье, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится Мясо, 2 килограмма, яйца, 2 штуки, зелень, специи, по вкусу, утиный жир, по вкусу, крахмал, 2 столовые ложки, кишки, по вкусу, количество порций, 6. Не пропустите самое вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.